Разгром Бориса Джонсона продолжается. Уже 50 членов правительства подали в отставку. В Киеве решили повременить с табличками и улицей Бориса Джонсона. А в Одессе возникли вопросы по его почетному гражданству. Для Владимира Зеленского пытаются слепить хоть какую-то перемогу, потому что поставки вооружений резко сократились, как сообщает германское издание. А вот торговля гуманитаркой и военными товарами в Украине только расширяется, как сообщают активисты. Приветствую, друзья. Сводки с фронтов Украины не только. 7 июля 10.00. И начну я с продолжающейся резонансной темы. Возможной отставки Бориса Джонсона, потому что это повлияет на его очень хорошего, так называемого, партнера, друга Владимира Зеленского. Он уже в печали. Потому что в том числе все громче и громче звучат мнения о том, что как-то уже подустали от Украины. Да и там творится неимоверная коррупция, как-то и с оружием, с вооружением может как-то ограничить поставки. Ну и другие проблемы, которые в странах, собственно говоря, которые ввели станции против России, только развиваются. В Германии вообще полный может наступить аут с промышленностью Германии, которая может стать уже в ближайшее время. А это очень серьезное испытание для граждан Германии. Ну и в Великобритании тоже кризисные процессы назревают. И Джонсом всем надоел. И уже заголовки прессы, как говорится красноречиво, показывают, куда все движется. Но он не собирается сдаваться и продолжает бороться до конца за свой пост. И шансы его сейчас трудно оценить, но говорят знающие британские эксперты, что возможно впервые за 800 лет даже британской короне придется вмешаться в такой конфликт. Но сейчас перейдем к его товарищу по клоунскому комическому цеху, к Владимиру Зеленскому. И вот уже институт изучения войны из наливайки на Борщаговке сообщает, что у Зеленского действительно очень большой прогресс. Ну а если серьезно, то Данилов, кстати, тоже опасается, что его заставят вернуться к прошлому бизнесу, продажи крашеных сами знаете кого вот, и Зеленский, и другие чиновники рассказывают о каком-то южном направлении, что на Херсонском направлении вот-вот они пойдут в контратаку. Но тем самым, конечно же, отвлекая внимание от того, что происходит на славянском направлении. В то же самое время американский институт войны, который сотрудничает, вероятно, с Борчаговским институтом изучения войны в одной из наливаек, кто не знает, что такое Борщаговка, это один из районов Киева. Южный и берег Киева, как его раньше называли. Так вот, американский институт изучения войны предполагает, что, возможно, Россия взяла паузу для определенных боевых действий, чтобы перегруппировать силы. И также они намекают, что, возможно, Владимир Зеленский захочет действительно делать что-то на херсонском направлении. А вот удивительно, британская разведка вдруг как-то не очень поддерживает эти тезисы. Но в любом случае... Для Зеленского пытаются слепить определенный информационный повод для того, чтобы, конечно же, отвлечь от того количества поражений на Донецко-Луганском направлении ВСУ и соответственно поднять каким-то образом моральный дух. И в это же самое время Данилов заявляет, что уже миллион человек практически участвует в сопротивлении России. Ну, на самом деле, цифры вы сами знаете. Для чего? Потому что международные организации ряд уже заявляют о том, что как-то и коррупции стало много, и продажа оружия, в том числе украинские правоохранительные органы некоторые об этом заявляют. Но сами понимаете, если миллион как бы участвует в этой всей компании, то получается, что на них нужно много денег, много просить вооружений. И это, конечно же, очень хорошая почва для различных, финансовых операций. Но на самом деле охота на призывников продолжается, и хотя отсрочено решение по запрету переезда с одного региона в другой без разрешения военкоматов, тем не менее можете посмотреть на моем телеграм-канале, обязательно подписываемся, видео различные, интересные с призывниками, которые находят различные способы, как, собственно говоря, не получить повестку. Но также наблюдаются некие бунты в разных регионах Украины. И прежде всего в них участвуют женщины, которые не хотят отпускать своих мужей, сыновей, братьев. Но с 1 октября, как говорят злые языки, возможно также постановка на учет уже и женщин. Но у Зеленского дела на самом деле все хуже и хуже с поддержкой. И что будет там к 1 октября, никто не знает. На этом пока все. А подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет.